Привет тебе, дружище зритель, с тобой снова Смерч. <coughs> И это у нас игрушечка Mortal Kombat 11. Так, ищем с тобой игроков в боевой лиги. Попробуем размяться. <coughs> Кого-нибудь накернить давно, у нас мортика на канале не было. Ну, держи, дружище, зашел, заснять тебе. Че новенького, как играется? Хорошо или Нет. Вот, нашли кого-то. <coughs> Че у нас какой воин? 33-й, но нормальный тип. Вот эти уже опытные тигриные бойцы. Люкен. Все, Нуб Сайбот против Люкена. Ребята, погнали. Разорвем этого китайца. Поехали, файт. Надо, подцепил. Как тебе такой расход, дядя? Мортик — это вещь. о ты убил меня, ты да представляешь? Китаец. Ты чё, озверел? Сука, китаец. Ну вот, ты посмотри, что он со мной сделал, а? Бой меня накернил, я хочу реванша. UK, реванш, реванш, ребята, однозначно. однозначно реванш я хочу его ушатать падла, падла я тебя буду бить Блять, какой сильный противник. Не дает. Да, нормально, нормально так. Вот так. Давай мы его маленько подкинем вот так вот разочек. Все, один за мной. Один бой за мной. Ага, подцепил. Держи в челюсть. Серию по корпусу. Чувачков выпускаем. А чё, почему четвёртый какой-то выпад получился? Давай вот так вот его раскумарим. Ах ты. Какой змея, это посмотри. Давай-ка тебя вот так. Вс ⁇ сломал его. 1-1. Так, что будет? Реванш делает, да, тоже. <клес> Нужно на вторую катку выбить сейчас из него по-любому. Нормально. Прошел удар в челюсть. Кого там куда? Ах ты, блядь. Смотри, агрессивно начал. Агрессивно начинает. Давай еще разочек, вот так. Все, добили. Так, еще одну каточку и нормально будет все. Пропускаешь много, пропускаешь, того, блядь, не достал. Нормально. <laughs> Все, он в растерянности, противник, в растерянности. Подцепил. Но. Финжер. Да, мы не будем фаталити, просто добьем. Вот такой вот у нас бой в камбаче. Зашел, размялся, заснял тебе ролик неплохой. Так. Выходим в меню. Вот такая вот боевая лига. Понравился видос, друг, подписывайся на канал, ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорых встреч. Пока.